Видископ. С кем бы хотелось бы увидеть Васю в ринге, да хватает имен. На самом деле, вот эта весовая категория, в которой он сейчас боксирует, 57 килограмм с копейками, она э, более интересная, если брать по составу имен, фамилий, э, чем та весовая категория, которая идет э, следующая. Да? Ну, мы знаем, что он собирается переходить, э, но пока вот в этой весовой категории у нас намного интереснее. У него много работы здесь и, в общем-то, много интересных соперников. Я, конечно, хотел очень посмотреть его бой с Нанито Донаэром, это звезда, филиппинец на втором месте после Мэнни Пакео, да, по известности. Донаэр встретился с Николсом Уолтерсом и жестко проиграл нокаутом. Кстати, вот, и, и, насколько я слышал, и команда Ломаченко, и Самася тоже рассчитывали, что Уолтерс выиграет. Вот. И сначала мы услышали Уолтерс, мол, давайте я там с Ломоченко встречусь, вот. и был бы интересный бой. А сейчас уже последняя информация, что, в общем-то, он не хочет с Васей встречаться, и команда Васи тоже сказала, что пока этот бой не актуален, нужно, чтобы ребята там, в общем-то, набили рейтинг, провели по минимум по одному бою, а потом уже их будут сводить. Ну, скорее всего, так и будет, я думаю, в следующем году объединительный бой с Уолтерсом был бы интересен. и Конечно, жалко, что не говорят сейчас о поединке против Евгения Градовича, россиянина. Это еще более да, такое интригующее противостояние было бы. В любом случае, у Васе сейчас и такое интересное время пошло, когда он в общем -то, уже в статусе чемпиона может вызывать кого угодно и принимать чьи либо вызов. Так что ждем интересных соперников, громкие имена. Спортивное видео.